Возьмите в руку тонкую пластмассовую линейку, зажмите один конец, а второй изогните. Вы почувствуете, что линейка противодействует деформации и чем сильнее вы ее изгибаете, тем труднее это оказывается сделать. Как только вы отпустите линейку, она сразу же стремительно вернется в исходное положение. Происходит это из-за возникшей в результате деформации силы упругости. Сила упругости возникает во всех случаях, когда тело деформируется.